Рубрика «Мурашки». Истории Рапино Человек Ро Когда в Рапино объявили войну, Ро выловил трех осетров. Он шляпнул их водку с дна к дну, Достал из бачка ситро, Взглянул на рассвет и хлебнул чуть-чуть, Смешав пузырьки и шти. В такой тишине каждый орган чувств уро Всемогущ почти. И где-то сирены зовут беду, Аро уже дзен постиг. И где-то идет перекупка душ, Аро — Напевает стих и ждет, Не желая принять ножа, Когда осетры заснут. Ро любит уху, Но и рыбу жаль, Приплюснутую ко дну. Сереет небо, Уже прошло чуть более, Чем пора. А рыба бьется, Устало зло трип. Проклятых осетра. И Ро кривит озноб При пристальном на часы. Любая рыба Давным-давно уже отдала б концы. А это бьется. Как будто ей осталось За что терпеть. Ро понимает. Кажись, о ней и вовсе Забыла смерть. И то ли в отпуск ушла коса, А то ли у ней оврал, Но что-то рухнуло в небесах. А сетра Господь не взял. Раз время встало, и смерть не здесь, чтобы рыбу забрать ко сну, Знать, там на суше чужая спесь опять начала войну. Ромолод, Хоть и растит пушок над пухленькую губой, Но о том, что плохо, что хорошо — Ро выведал сам собой, без всяких «слушайся», «не убей. убий, «убей, ну как я скажу». Ро снова вглядывается в штиль, стараясь услышать шум. У Ро осталось там много душ, к которым он прикипел. Эрети он бы достал звезду, Марети бы песню спел, такую, чтобы пронять до слез. Купил бы тавернула за то, что тот наблюдал, что брос мальчишка с грошом тепла. И старый Грети бы соль отнес для супы ее, и мос ходил проведать бы на откос, где домик стоит его. Там столько света, тепла, любви. Осталось там в врапино. Но как достигнуть теперь земли, раз время обратено? Хоть выйди с лодки по воде ступай теперь словно бог. Война идет, но идет не здесь. Ро тут, а на суше бой. И бьются рыбы. И Мир молчит, он скован в своем бреду. Знать самодержцы и палачи позвали в страну беду. И хоть ты грудью напротив стань, их глупость не повернуть. Все дело в деньгах и власти там, а здесь. «Танец рыб по дну, а здесь неверие, тишь и страх. А выживут ли друзья?» Ро призадумался, а сетра он бережно в руки взял и плюх в водичку его. Пускай хоть эти живут без войн, в своем бессилии рыбака Ро выбрал доступный бой как мог от смерти избавил жизнь. Хоть этим здесь не терпеть. Робернулся. обернулся. Теперь держись. Напротив сидела смерть. А дышка у нее ручьем. И запах, как у костра, дошла к тебе, говорит. Ну, все. все. Давай Я... сюда, седра. Велик двуногого аппетит, с косу не убрать совсем. Аж время встало, твою едито. Но мало у вас проблем. Не кошки дали всего одну ведь жизнь, ну и тут прожгут. Когда планируете войну, что в вашем свербит мозгу? Вам деньги, крашеный дурналист, ресурсы – один ведь мир вам подарили красив до да чисток. Будьте же в нем людьми. Нет бы подарок-то сохранить, но каждый же полубог. Тут даже смерть устает косить, во времени даже сбой. Вы, человеки, чума из чум, все вы, отвечает Ро. Сядь, отдохни. Подыши чуть-чуть. Я выпустил Аситров Историю Ирапино в рубрике Мурашки. Если вы хотите услышать в рубрике Мурашки какое-то свое любимое стихотворение или текст, вы всегда можете прислать его. Ссылки в описании подкаста. Я обязательно постараюсь прочитать этот текст для вас. До встречи.